Всем привет, дорогие друзья! С вами я Влад, и сегодня мы начинаем играть Mobile Legends. Да, игра, конечно, популярная, очень популярная. Так-то. По вышла уже серия, так-то. Посмотрите, кто не видел. Ссылочка будет внизу. Да. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, кто нет, и да, провести, провести мини-викторину, да. Все, наверное, ее прекрасно знают. Ну, кто не знает, кто новенький на канале, то я вам расскажу о ней. Да. Вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Короче, давайте, начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Если успели, красавчики, пишите в комментариях, кто успел. Ну, кто новенький. То, может быть, не успел. Ну, сразу это все сделать. У вас есть пару секунд времени, пока я болтаю. Пока, пока мы не начали играть. Вы ну, должны успеть это сделать. Да. А кто не успел, ну, в следующий раз, наверное. Да. Или мой сейчас. Ну, короче, да. Короче, давайте начнем Обычный матч. У меня там кстати, загрузка, еще 11% выйдет вообще. Не знаю. Так, вход давайте. Сейчас мы выберем кого будем играть. Тут фотографии. Ну, блин. Так, давайте посмотрим, кто хороший. Хильда. М -м -м -м, Хильда. Я просто хз, я недавно начал играть. Хильду уже взяли. О, Хильду. Давай Хильду возьмем. Да, она неплохая, кстати. Она, с этим неплохая, да. Очень, очень даже неплохая. Но я хотел. Мы ну, в следующий раз, если мы будем играть, мы возьмем уже следующий. Да. Следующий, ну, возьмем кого-нибудь. Так, кто у нас из Украины, это ядные только. С это Польши еще с. А Азербайджана, наверное, с не Китая или со звездочкой, ну да, наверное, это с, вообще с Сербии, по-моему, это с Индии. А это вообще не знаю, хз, откуда вообще? Звездочка еще и какие-то желтые. Короче, неважно, Не будем сейчас полчаса разбираться. Нам найти, надо уже начинать. Все, процентов. давайте пошли. Mobile Legends, да ладно. Только сейчас. Понял, что там... Я уже играл сегодня. Ну, в школе играл, кстати. Миллионы выпущены. Ну, да раз Где они? Я и не вижу, чтобы они выпущены были. Выпущены были. О, здорово. Чего? А что я не могу бить? А! Ё-моё! Что за бред? Амар, что ли? Не, надо бежать. Быстрее беги отсюда нафиг. Регенерация тупая не работает. Беги отсюда нафиг. Ах ты, блин. Регенерация не работает нифига. О, какой-то купец. Ну все, меня походу завалили. Да, в смысле? Там у него хп не было, вы чё? Вы чё, что? Что за фигня капец? Там никогда не... мы все, я убил его. чё за фигня? Мы сейчас проиграем, если так будет. Убил. Кто убил? Нас? Кто убил? Кого убил? Что? Не понял. Серьезно? Его убили какие-то э, дебилы. Что? Нифига. Ты чё? Да как так-то? В смысле? Они вдвоём нападают. Что за фигня? Блин, ну мы один-два, блин. Надо было брать кого-то другого, наверное. Не, ну мне друг говорил, кого брать, но я что то не слишком так прислушивался, кто это, кого брать именно. Пошёл нафиг отсюда. Тут вообще надо всех убить и ещё самому выжить блин нафиг пошел отсюда а -а -а, все мы его убили так тывою лом лома его блин блин убились но это хотя бы не у меня убили опрос а просто. Ну да, надо будет поаккуратнее в следующий раз. Я просто забыл, что она меня дамажит. Очень сильно. Я об этом забыл, так-то все. Я все умерся немножко. Кто там, куда ты убиваешь? Блин, ну я попал. Попал. Офигеть, каким образом? Каким образом? Что такое? Что, на рада идти? Куда? Уродовый. Опять убили меня. А что я могу сделать? Ну что, шо, шо? Я хочу уже выиграть. Я хочу кристалл уже забрать. Куда мне идти, вообще не понимаю. Там метка назначена. Я не буду по ней идти. Я что, Амар что ли? Буду туда идти. Это новые фразы, амары всякие там кальмары, что ли? Убил? Что? Кто меня убил? Двойное убийство? Чего? В смысле? Как это так-то? Не, ну это первая серия. Я что могу сделать? Шик? Да то нафиг нет пех нужен. Блин, к его опять убили. Завалили нашего, короче. Фух. А, вращение? Не, не надо. Пока не надо. Пока надо отрегениться немножко. Да, блин, убили. Конечно, убили. Тут вообще месим какой-то происходит. Наших вообще нету. Я никого не вижу наших вообще. Все поздыхали и куда-то ушли, блин. Какой-то залупу ушли, блин, и вообще... И все вообще. Только я пытаюсь как-то сражаться. Ну вот, сейчас очень вовремя появились. Правда, нашего убили уже. Пеги, дурак! Ух ты, блин. Регенерацию нет срочно. Срочно мне регенерацию надо. Вс ⁇ давай. Фух, немножко регенерация идет. Ну а то по-другому вообще какой-то, Амар. То да что за фигня? То да тут их... Да сколько их тут вообще? Мы сейчас реально проиграем. 10 и 9. Мы сейчас проиграем, если вообще какой-то опять о убили да мы немножко выигрываем опять ну и то потому что потому что а ч они восстанавливаются Чё за бред ч они восстанавливаются Чё урон не работает блин я бы, я не понимаю как ее разломать вообще я умираю хотя бы от этой вышки, а, в принципе и вс. Меня никто не убил, ну, кроме вышки, конечно. Меня вышка только убила, блин. Тупая вышка, блин. Я не понимаю вообще, как так-то, ну. Блин, проломарил опять вс. Хпшку свою. Та беги ты, дурак, что ли? Да блин, убегай. Все, убегаем. Регенерацию включай. Регенерацию быстрее. Капец какой-то. Купец, ну у них сильные у меня нет. У меня вообще не сильные. Тут вообще что заключается в том, что выиграть быстрее? Блин, догнал. Фигня меня догнала. Но я не знаю. Да, короче, все. Я не понимаю. Надо держаться вместе, они не хотят держаться вместе. Двойное убийство. Что происходит? Что там происходит у вас вообще? А? Кого-то там вообще 16 секунд кто-то возрождается. Че капец какой-то? Да блин! Что ты творишь вообще? Урон больше. Да блин. Ты что творишь вообще? Вращение. Что о вращении? Нафиг мне это вращение тупое. Мне сейчас убьет эта катапульта и Тупая. Что я могу сделать? У меня вообще ХП нету. и вообще ХП хаться неплохо было, по бы, ну. Убил, ес. Ее убил. Ну и что? Убил я, и что? чем Что мне это дало, а? Что? Что? Ничего, я сейчас опять умру. Мега убийство, ну допустим. все убили. Короче, игра будет очень долго, я уверен. Мы играть будем, наверное, лет 10. Если не дольше. Короче, не понимаю. Она фигарит меня, но В смысле? так мы скоро зафигарим ее. Да! Мы кристалл, похоже, уже получили. Разрушенная вражеская база. Да, все, нормально. Разрушена, короче. Если раздружено, значит это все хорошо. Ну, мы выиграем, в принципе, 21-13, в принципе. Что мне-то, в принципе, не нормально пока. Блин, нажимайся, ну ты что ты творишь вообще? Монстр, я монстр, окей. Естественно, монстр, а как так? А как же по-другому? У ну, меня не по-другому никак. Я же монстр. Логично. Как я не монстр еще? Бей этого идиота. Кристалл надо. Все убили. Ну и что? Я хотя бы кристалл немножко получил. Не, надо реально не допускать. Вра Разрушена вражеская башня. Это наша хотя бы? Ну да, вражеская. Не, наши, наши не разрушены, потому что мы молодцы. Блин, реально надо будет прокачать... Увеличение скорости, пше. Я бегать-то сильно не умею. На-нафиг. Нафиг, нафиг пошел отсюда. Дабл-килл. Естественно, два дабл -кил. А как же по-другому? семь пятнадцать Ну как-то не то. Как-то вообще не то куда ты кидаешь свою эту фигню ну конечно надо по-другому потому что убил не ну мы нормально мы сейчас выиграем похоже не ну я не знаю Блин, киллинг, спринг, конечно. Да зачем мне их убивать? У них вообще 16, у меня 30. Мне бессмысленно вообще, в принципе, играть. Меня уже победил, короче. Ну что, Все? Я победил, в принципе, что мне уже? Что? А мне, в принципе, уже ничего. Мне только надо, это... Ну, блин, я медленный вообще. Я медленный капец вообще. Да, у меня эта фигня едет быстрее, чем я еду. 31,17. Ну, нормально пока, наверное. Пока нормально. Потом будет Амар. Потом будет Калимар, по-моему. Чего я не убил его, что ли? Давай, регенерация. Регенерация нужна. Шея без... Блин, надо урон, чтобы нанести больше. А то как-то вообще не шикарно. Неомарно как-то. Блин, заломарит меня, походу. Нет, не заломарят, я выиграю. Я выберусь отсюда. Ух, надо хп-хаться. Хотя как я хпхаться буду? Как я буду хп-хаться, если она сама будет хп-хаться. Да, тут вообще какой-то трэш происходит. А, все, все! Новое достижение. Еееее, yeah. часто я левел пятый? Ну, левел пятый не у каждого, если что есть. Так-то не надо говорить, писать в комментариях, что о, у тебя левел пятый всего». Это нормально, по-моему. Так, очищаем поле боя. Очищаем от трупов этих. Ну да. Я всегда выиграю. Я, по-моему, всегда. Ну да, всегда. Ну пока да, потом будет стрэш. Амар вообще какой-то будет. Че, достижения? Так, добро пожаловать системы. Здрасте. Забираем. Использовать. Забираем. О, кто-то меня выпал, походу. Подтвердить. Не, ну тут дофига, сейчас, на героев. Короче, да, много чем много. А, обычный матч. Опять? Что такое? Что ты. Ага. Ага, и чё? Она же загрузилась? А, загрузите все дополнительные ресурсы. Ну, ладно, пускай загружает. Все, я получил. Награду. Ну, пятый уровень, скоро шестой будет вообще. Это что? Чего в YouTube отправила? Чего? В смысле? что, дураки что ли? Нафиг мне в YouTube отправили зачем? Олел. Мы чё в Ютубе не отправили вообще? Отменить? Чего я сразу выйти? Мой вот я ещё один бой поиграю? Давай. Давайте еще раз. Давайте. Я не знаю. Давайте посмотрим. Давайте возьмем, все таки другого. Я говорил, что я возьму другого. Да, давайте мужика кого-то. Лейла нет. Зилонг. Давай Зилонг возьмём. Зелонг, я хз, кто это? Давай Зелонг, но я посмотрю еще. Я буду насредить. Ну, не знаю, я Зелонга взял. Я не знаю, он хороший Зелонг этот. Э, э, хз вообще. <с numa> снаряжение. Это да нормальное снаряжение, чего? У меня у меня уже времени нету другого выбирать. Я за 10 секунд бы не успел выбрать никого. Зелонг. Балимон, Бабер, Бабер Дариус, Алиса Кали, Дариус, Хильда, ну Хильда неплохая. Ну, Зелонг, наверное, тоже неплохой, наверное. Зелонг. Ну, по-моему, нормальный Зелонг. Хотя хз нормальный, я только сегодня игру скачал, если честно. В школе поиграл один раз с друзьями, потом домой пришел один раз поиграл. Считай, больше я ничего там не делал. Рывок. А, я помню, я за него играл, по-моему. не? нет подходящей цели. Нормально, рывок. Рывок, ал. Не хочет. Стапми? Чё ты стап ми? Ты чё, стапми, что ли? Не-не-не, не-не-не-не-не-не. Давай, я Хэ, хэ, хэ, ээ. Шишика. Может, шишика надо было выбрать? А то какой-то не шишика вообще. Нифига не шишика вообще. Да? А зачем вот эти вот дебилы выходят? Я не понимаю. А, я понял. Я потратил свою силу, короче. Молодец я. Чё ты? Чё ты шишика хочешь? На, нафиг! Блин, ну всё равно она уходит. 2-2. Как они вы уже успели два раза сдохнуть? Ну, стапни. Ты мне хочешь? Что, меня стапни? Блин, меня сейчас убьют, нафиг. Нет подходящей цели. Да меня сейчас убьют, конечно. Какая, нафиг, цель мне нужна уже? Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот, давай его завалим. Ой, плохая идея, по-моему, это было. Очень плохая идея. Очень, очень плохая идея была, наверное. Очень плохая идея это было вообще. Вот просто очень плохая. <звы> ну что за фигня, ну... Стоп-ми, ну стоп-ми. Я не понимаю. 2-2 пока ничья. А, так это я с моим Да, конечно. Блин, убил. Я не понимаю, короче. 2-3. Потому что я не понимаю, где наши вообще. Наши ушли куда-то опять, и я проигрываю, конечно. Да, по карте там, ну, вроде бы, он сзади идет. Убил. Три три, окей. Три три. Ладно. Троем. Трое мы его завалим. Сто процентов. На, блин. Да я не понимаю. Ну, в смысле? Ну я его убил, кайроче. Конечно. Мы, дво... Мы должны втроем одного убить. Или вдвоем, Ну, потому что одному и тут невозможно выжить. Да, серия будет длинная. Минут 30, наверное. Ну, потому что это интересно. Мобил Ленджинс тут две катки будет по 20 минут, наверное. Или по 15. Офигеть, я... Нифига себе. Ладно, ладно, надо убегать. Но я, я, я, я, убью, я не успел. Не надо двоих подряд убивать, это плохая идея. Очень плохая идея его двои, два раза убивать. Ну, прям очень плохая. Ну, ладно, одного завалил, надо было бы текать. А то, да, а то плохо будет. Надо было просто текать, и все. Все, надо было текать ей. Что ты творишь? Что ты творишь? Ты хоть за нас играешь? Так, давай. Нифига себе, ты бегаешь. Тут стапми. Давай, кто меня хочет стапми? Убивайте пацаны его, ну. Ну, конечно, они меня не убьют. Ай, амар. Вот амар происходит. Такой амар. Что вообще? Амарить просто можно. То вообще какой-то капец. Ты сейчас вдохни, что вообще, понимаешь? Блин, этих штучек нет уже. Как я буду хп восстанавливать, а? У меня вообще нету их просто. Реально не существует, как будто бы. Где кристаллы, чтобы они меня пополняли? Ну, я сейчас умру все. Вот умру сейчас и все. Ну, меня эта херня убьет сейчас. Блин. Ну где хпшки? Я не хочу умирать. Я буду просто бегать, искать эти штучки. Кристаллы, иначе нет, иначе все. Блин, сюда заходить нельзя, меня убьют. Ну, сейчас убьют. Ладно, регенерация. Башня на верхней линии за уж. Это наша башня. Да, вс. Башня меня убила. А, что я могу сделать? Ах, задолбал уже. Да, ты должен ранить просто. Но он бегает очень хорошо, он спортсмен. <laughs> Прям спортсмен ище. -мо. -мо! Убил? Я убил кого-то? Я и убили. Кого-то. Ух ты, -мо! Вс, убили. Ее я сломал эту фигню. Теперь мне надо хп хаться. Иначе будет беда. Да, угу, молодец. я. Все, походу минус еще, чувак. Да, да. Чувак тоже сдохся. 14,9. Ну такое. 15,9. Ну, ну немножко лучше стало. Немножко лучше стало, да. Ну, я хрестал раз... Ну, все, я сломал. Это наш пехотник? Ну, да, наш. Респект. Респект. Да, конечно, neverbade, блин. Идиот, блин. Не, надо реально с кем-то ходить. А я не знаю, где они вообще какой-то залупе, блин, ходят и все. И как я должен их найти? Башня на нижней линии разрушены. Собраться. А какой на нижней линии? Нашей или нет? Я не знаю. Не, наша вроде еще живая. На ХЗ сейчас. Я двоих сейчас вас завалю. Нет, не завалю. Убегай, убегай! Какой шишека это что, Амар, что ли? Я хотел убежать, а тут вообще нету... Блин. Надо было регенерацию ставить, блин. А я поставила ничего, и все, и все и проиграли, ага, мимо. Давай беги отсюда. Короче, ты чё, ты чё, что вообще что ли? Чё вообще, ты вообще офигел, аморел что ли вообще? Ну сейчас ты у меня амореешь по полной. Оморел совсем уже. Блин, ну я бы не завалил, кстати. Он еще живой. У него хпшки очень мало. У меня, кстати, тоже. Кто там убил? Кто убивает вообще? Кто? Ну, блин, ходит себе. Ой, бегим. Never feist! Туруруру, блин. Да, двоих против. Как я могу? Против троих чего? В смысле, против троих? Вы чё? Блин, у нас проблемы. У них у нас проблемы большие. Мы немножко проигрываем, если честно. Даже очень немножко. Наша база разрушена. Натепил. Серия убийств. Логично. Отойдите от, от меня. Да что же это за зигня такая? Ой, да и дурак вообще. Да ну, я тут и не убью, наверное, уже. Ролнарфер. Ну убили. Да ЖИВОЙ ЧЕГО? В смысле я его убил? Что? Где ты, ты падла? Где ты вообще? В смысле он живой? Да я его завалил, у него хпшки не было. Чего? В смысле? Ну да, конечно, но доти все равно жёстче, по-моему, немножко. Доти, да, это типа и доты, но... Ну да, почти. Блин, мы проигрываем немножко, если так сказать. Если честно, то очень проигрываем. вообще какой-то капец второе серьезно да мы сейчас проиграем офигеть это будет самый по жесткий тот бой мы вообще на изи выиграли а этот не очень уже видео 30 минут идет ты дебил Он сейчас нас расфигает нафиг Куда вы все поубегали? Вы должны со мной быть. Идиоты, блин, куда-то убежали все. Я должен с ними ломариться, да? Как я их должен убивать, а? Как? Офигеть, он жесткий. Так да какие ты образа меня убиваешь сквозь стены? Я не убежать даже не могу никуда. Все. Двойное убийство. Ну, конечно, подошли, блин. А то почему меня убивают на Изи, а? Я не понимаю. Меня-то убивает на Изи, а их нет. Башня на верхней линии разрушена. И чё? И как это мне даст? Что у него 12 уровень? ты чё? А, это наш? Офигеть, у них 12 уровень, а 10 всего. Ну, а мореть можно. Мобилизирован что-то. Хикарьки этих. Офигеть. Что я могу сделать? Что? Что? Что теперь я могу сделать? А, бежать я даже не могу уже. Помогите, пацаны. Ой, марать. Там я сейчас убьют нахер. Вы чё вообще, что ли? Конечно, дабл килл. А почему? Угу, конечно, был килл. Ну, капец. Что? Кто убил? Кто убил? Ночи все, дэ, дэ. А кто убил-то, я не понял. Кто вбывца, а? Респект. И респект. Амарам. Ну все, обломарили им походу. Нет, смысла не обломарили? то да там них не нету ХП, все, башня разрушена, все, все, башня разрушена. Нет? Вы чё? Чего? Я же разрушил. У меня одиннадцатый вообще уровень. В смысле? Так я разрушил? Чего? Блин, нет, беги, беги. Да все, ну конечно, блин. Дерево. Угу. А что я могу сделать? Они троем тут тусуются. Они, Они нас скоро зафигарит. Где вообще мы? На старте никого нету. Где все? Я не понял, где все, Алло. Ну Стап, Давай стап. Кто меня стапнет, а? Кто? Ты стапнет? А да ты вообще сдохнешь сейчас. Или я. Нет, походу я сейчас сдохну. Да блин, да я не понимаю их трое. Все, мы проиграли. Что, мы все, мы проиграли уже. Посмотрите лучше. Что я делаю уже? Что, что я уже сделаю? Я ничего не сделаю. Ну, мы живые пока, но у нас ничья пока. Ну, если я сейчас сдохну туда, будет чья-то моя. Не моя будет. Надо было брать наверное другого. А мы сейчас их ныем. Стапми, давай, кто меня, Стапми? Ч ты упихаешь? Стапнуть хочешь меня, да? Да пошел ты нафиг, блин. Да что ты делаешь? меня я, я и все я не понимаю вот теперь я уже не понимаю нам кристалл скоро нам все мы уже его убили. у нас вообще все мы победили вот тут немножко осталось давай беги уже что такое что ты убегаешь что там амар какой-то происходит так меня надо было позвать что ты не море что не можешь омарить его Ух ты, нифига себе, ты чё? Офигеть, что такое? Э, нет, нет, нет! За регенерация, алё, нет! <плых> да регенерации не было, что за бред? Там регенерация должна быть, в смысле? А чё никто на башку не нападает? Никто не хочет выиграть, походу? Уже 18 бой идет почти минут. Никто выиграть, походу, не хочет. Ну, скоро будет по 20 уровню у всех. у меня 13 уже почти Блин, кого-то завалили, походу. Это ж наш валяется, да? Ну да, наш. Куда ты убегаешь? А, куда ты убегаешь? А ну-ка стоять! Стоять, блин! Так да, хватит их убивать! Ну давай того! Да ты чё, Амар, что ли? Мы не можем двоем убить какого-то идиота. Убили! Ец убили! Да, не меня тоже. Беги отсюда, беги нафиг. Ну все, минус один. Там и все проиграли. Там и все. Там и потому что все. Мы двоем только. 40 секунд, серьезно, сколько можно было так умирать? А я вас обману. На... Я вас обману. Я пойду другой с дорожкой своей. Не, не вас не надо. Зачем вам блин? Зачем мне это да, да? зачем? Вы все сдохли. Я сейчас башку вашу расфигарю. Я же сам могу расфигарить башку. Маху. Ну и что? Какая разница? Все равно я вам и разломал все. А я знаю, что надо всех разломать. Блин, теперь самое жесткое вот эту кристаллы разломать. Это очень жестко. Кто там убивает всех? У меня вообще 14 уровень. У всех, наверное, там. Хотя тоже 14. -й. Блин, нас скоро расфигали эту штучку. Нам уже расфигарили. В смысле? Не понял. Кто там монстр вообще? А, ясно, я вижу, кто это монстр. Кто тут монстр вообще? Я вижу, кто тут монстр? Это я монстр. Регенерацию, без... В смысле? А как они троем? Смы... Что? А где наши все? Алёл. Вы чё, при... Чего? Они нас расфигарят скоро. Хотя нет, не скоро. Они только два кристалла. Два кристалла почти расфигарили. Но все равно, где все, я не понимаю. Где все? Мы вообще проигрываем почти по убийствам. Офигеть! Ты чё? Ты чё творишь вообще? Все, бежим! Блин, за мной погнался идиот. Обломарили, походу, меня, да? Да куда убегать там некуда убегать вообще? Не понимаю, уже 38 минут мы эти всем блин. У меня просто на телефоне места не хватит. Вот именно. Работает медленно, не хочу. Вот что делать, а? Что? Все? Вот что теперь делать, а? Удалить файлы. Ну, мне удалять файлы придется сейчас. За игры ты тупой. Я не знаю, будем заканчивать на 96%. Ну, потому что я снимаю сейчас. Вот именно. Я не понимаю, что делать. Ну, проиграли, короче. Нас офигеть. Они уже по до досуду добрались. Офигеть. Они вообще такие тупые. Вы троем боитесь какого-то идиота замочить одного. Ну это вы дебилы вообще. Это вы дебилы называется. Да все, мы проиграли. Я не хочу больше. Все. Удалить файлы. Короче, нам надо удалить. Вот что, я не буду больше играть. Все. Наигрался я, короче. Выходим из игры, короче. Все. Удалить файлы. Как, как я ну, В смысл, я играл вообще? Ну, короче, пацаны, все, 99%, все, будем прощаться, иначе все, Амар. Короче, все, давайте. Ну, опять же, посмотрите, подписка, если красная кнопка, нажмите быстро, я быстро говорю, короче, все. Ссылка на плейлисты, ролики будут в описании. Пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.